Так, что у вас тут? Во, большущий. Вот он так криво растет. Ну какой? Ну -ка. как? криво, до да? смешно? Ага, ага. Как планец. Покон. это грибник оказывается. Да. да. да. Когда у гриба много хорошо. Собирать. на алтае а, да вот еще ведь. где а, бачка заказал грибную охоту ну мы ему постарались устроить заплатили все тут все сделали земля на выроссел да, да. Угу. белые грибы заехать взглянуть есть ли оказывается на ней есть так вот он вот на что-то тут даже и ходить-то особо да никуда не угу. надо а Точно, я предлагаю сделать кучку. Кучку, а потом в это вернуться. Вернуться, если никто не заберет, то... Ну-ка, что у нас вокруг? Сейчас посмотрим. Вот такой лесочек тут. А там оп кучка грибов. Ну-ка, ну-ка, тихо. Стойте, стойте, батюшка. Смотрите, что батюшка нашел. Опа. О, такие, больше, да, больше, да, да. Больше, чем глаза. Ох ты. Ножка, да, ну что, рвите, рвите, рвите. Ну, нет, ничего, ничего. ну да, надо это так обрывать, чтобы этот оставался Нет, надо Ну-ну-ну, на да. ногтями ну, ну. На да. Ножичек. Ножичек не взяли, правда Поехали, что, если нет, оказывается, есть, уйти не смогли, да? Да Когда есть, то не уйдешь Вот именно Это, это нет, это какая-то поганка там вот он. Ой, ой, смотрите. Ой, какой красавец. Ой-ой-ой. Вот что делать. И главное... Я говорю, сейчас, наверное, придется батюшки подрезник снимать. Да. Как так? Смотри, какой красивый. Ой-ой-ой так тихо руками не трогать это ну это эти там подберезы ну оставьте все они гнилые уже подберезовики там или кто-то вот так вот на Алтае ну хотя у вас тоже там наверное бывает да? бывает ну в наших корнях все-таки маслята больше белых стало мало Да. М -м -м. Мало. вот все собирали практически рвались ну ка ну-ка держите, вот он еще один сейчас вот он березовик или подосиновик. ну а что на жарех получилось. ага на жареху тут не знаю на всю деревню наверное. Ну, так что в это. ну все. сейчас мы пойдем какую-нибудь тряпку возьмем, все это положим и домой повезем. А, да? ага ага. может давай я здесь остался, чтобы не потерять место. или не потеряешь? нет. Да? Ну, ладно. ладно Если тебя хочешь, я, может, пока разведу, рядышком тебе еще есть Все, батюшка во вкус вошел, теперь его не остановишь Так, хозяйка дома, дома. Вот, смотрите, какая шабашка Ага. Мясо Грибы Ну, растительное мясо Из леса, грибы Только грибы, я должен сказать в меньшей степени я в большей степени ага. наш супружник. Но да какие, вы посмотрите, вот, какие. Ух ты. Ух ты. А ножки-то, мега. толстущий Мегана. Вон, вон, вон. Маховики. А это белый. Вот, вот. Да, по-моему, белый. Ну, типа березовики вот маленькие, там человек цикана. Ага. Ну, богатейший, знаю. богатейший. Вот точно белый. Смелые грибы. Спасибо. Христа. Ну что, теперь Я куда? Что? Или на валюту обменивать, или самим есть. Как быстро. мысль Ну, это и другое. Все понятно. Значит, будет валюта и будет еда. Прекрасно.